Здравствуйте, раз приветствовать на канале Помощь с Компьютером. Не так давно я встретился с такой проблемой, что запустив программку, которая установлена у меня на сервере, вылетела ошибка, где пишется, что enable to complete network request to host palette to locate host machine define service TCP. Ну, говорится, что программка не может связаться с данным сервисом. И говорится почему. Ну, то есть у нас вот hostname, протокол TCP, а по компорту она не понимает свисаться. Чтобы эту проблему устранить, нам нужно просто добавить вот эту строчку, указать порт в FileCSystem сервисис. После чего данная ошибка должна исчезнуть. Давайте покажу, как это сделать. Лучше всего воспользоваться файловым менеджером. Так нам нужно открывать файлик сервисис от имени администратора. Запустив его в проводнике, у вас будут использоваться обычные юзерские права, без админских прав. Из-за этого он попросит вас сохранить его в документах, так как вы не имеете полномочий редактировать их в этом месте. Ну вот, мы запустили FinalMedia. Про него я могу рассказать в следующем уроке очень подробно, показать, как он работает, для чего он нужен а, мне, и любому систему администратору Очень удобная вещичка. Но давайте продолжим. Здесь мы открыли наш диск. Выбираем Windows. Переход... Ищем здесь System32. Открываем Drivers. И здесь ищем папку ETC. Вот здесь у нас появляется много файликов. Нам интересно здесь только сервисис. Нажимаем F4 или вот здесь F4 правка. Закрывается у нас блокнотик со всеми протоколами и именами. Как мы видим, здесь пишется сервис name. Это наш GDS-DB. Порт, который не указан был. И протокол TCP. То есть нам нужно в самом низу прописать как раз эту же строчку. Только при этом указать еще и порт. Пишем. GDS. В нижней DB. Пробел 3050 slash tcp. Вот такая небольшая строчка, после чего мы сохраняем или нажимаем файл ⁇ Сохранить ⁇ или Ctrl-S. Закрываем файлик, это нам не интересно, запускаем снова программку. Смотрите, ошибка пропала, у нас появилась идентификация. То есть программа успешно работает. Здесь я смогу, по сути, выбирать нужную мою фамилию пользователя и работать с данной программой. Вот так легко можно устранить данную проблему. Если у вас что-то не получилось или имелись какие-то сложности с устранением данной проблемы, то задавайте по комментариям к видео. С удовольствием я постараюсь на них ответить и помочь вам в данную данной проблемы. Всем спасибо и до скорой встречи.